Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать простой ажурный узор повторением одного ряда. Он прекрасно подойдет для летних кофточек и туник. Давайте приступать! Делаем начальную петлю. И набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 10 плюс 2 петли. Цепочка готова. Первый ряд. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 3 воздушных петли подъема. Ту, которую держим, пропускаем, а в следующую вяжем столбик с двумя накидами. И в следующие 4 петли вяжем по одному столбику с двумя накидами. Второй. Третий. третий четвертый. 5. У нас получилось 5 столбиков и 3 петли подъема. 2 накида. В цепочке 4 петли пропускаем. В пятую вяжем столбик с двумя накидами. Получился треугольник. 4 воздушных петли. И со следующей за столбиком петельки свяжем 5 столбиков с двумя накидами. Между пятерками столбиков получилось два треугольника. 2 накида. 4 петли в цепочке пропускаем. В пятую вяжем столбик с двумя накидами. Четыре воздушных. Следующую петлю в цепочке после столбика вяжем столбик с двумя накидами. Еще 4 столбика с двумя накидами, петля в петлю. И так до конца ряда. В конце ряда, когда связаны последние 5 столбиков, делаем 2 накида. Отступаем 4 петельки. В пятую вяжем столбик с двумя накидами. Четыре воздушных и столбик с двумя накидами в крайнюю петельку ряда. Первый ряд готов. Разворачиваем вязание. Второй ряд. 4 воздушных петли подъема, над цепочкой из 4 воздушных вяжем 5 столбиков с двумя накидами. Получилось 3 воздушных и 5 столбиков, 2 накида, из пятерки 4 столбика пропускаем, а в пятый вяжем столбик с двумя накидами. Снова получился треугольник. Четыре воздушных. Над четырьмя воздушными первого ряда вяжем пять столбиков с двумя накидами. Два накида, в пятый столбик первого ряда вяжем столбик с двумя накидами. Четыре воздушных. И над следующей цепочкой воздушных вяжем пять столбиков с двумя накидами. В конце ряда, когда связаны 5 последних столбиков, делаем 2 накида. Вяжем столбик в пятый столбик предыдущего ряда. 4 воздушных. И в верхнюю воздушную петлю подъема вяжем крайний столбик с двумя накидами. И теперь в вязании все время повторяется второй ряд. 4 воздушных петли подъема. 5 столбиков с двумя накидами Столбик с двумя накидами в пятый столбик предыдущего ряда. Четыре воздушных. И снова пять столбиков над воздушными предыдущего ряда. Вот так просто повторением одного ряда